При создании авансового отчета некоторые поля заполняются по умолчанию. Это поля «Сотрудник», «Подразделение», «Организация», «Руководитель», «Руководитель подразделения» и «Главный бухгалтер». При необходимости значения в этих полях можно поменять. Чтобы сменить значение в поле «Сотрудник», необходимо нажать кнопку «Выпадающий список», а затем ссылку «Показать все». Откроется форма сотрудники, в которой необходимо в строку для быстрого поиска ввести фамилию сотрудника, затем выделить его в списке и нажать кнопку «Выбрать». Аналогичным образом можно поменять значение в полях «Подразделение», «Организация», «Руководитель», «Руководитель подразделения» и «Главный бухгалтер». Если денежные средства были выданы под для выполнения поручения, то в полях руководитель и руководитель подразделения необходимо указать фамилию имя отчества того сотрудника, кто дал поручение. Если необходимо вернуть деньги за прохождение медицинского осмотра или за командировку, то в полях руководитель и руководитель подразделения необходимо указать фамилию имя отчества руководителя структурного подразделения. ФИО руководителя можно узнать у начальника вашего отдела или в приказе об утверждении порядка о выдаче денежных средств в отчет. Приказ можно посмотреть, если нажать кнопку «Справочная информация» «Порядок выдачи денежных средств в отчет. Необходимо загрузить файл. В приложении номер четыре. можно ознакомиться со списком руководителей структурных подразделений. Поменять значение по умолчанию можно и другим способом. Для этого переходим в раздел «Сервис», «Настройки SDK», «Мои настройки пользователя SDK». Откроется список доступных настроек. Поменяем значение в поле «Руководитель подразделения». Дважды нажимаем в поле «Значение настройки». В поле значения настройки» нажимаем кнопку «Выпадающий список», затем ссылку «Показать все». Откроется список сотрудников. В строку для поиска вводим фамилию сотрудника. Выделяем в списке фамилию и нажимаем кнопку «Выбрать». Сохраняем изменения, нажав на кнопку «Записать и закрыть». Аналогичным образом можно поменять значение в других полях.